Пистики, травматы, пугачи, как угодно можно называть пистолеты. Сегодня нам нужно понять, какой пистолет самый лучший и профитный, и с каким мне грех врываться в рейтинг. Давайте вместе порассуждаем. Но сначала... Здарова, мужские мужчины! Ассортимент, конечно, пока скудный, всего три травмата. Я думаю, в будущем нам еще закинут пистолсы. Вообще, если рассматривать шутаны, то пистолет всегда считался вспомогательным оружием, которое должно было помочь в самую непростую минуту. Например, когда у нас перезарядочка или когда мы играем на снайперке. Давайте вот как поступим. Я не буду распределять по местам наших сегодняшних гостей. Я поделюсь своими мыслями, а на практике вы уже сможете сами все закрепить. Для начала закрепим в голове мужской клан Гладиаторс, в который ведется огромный набор как сетевиков, так и КБшников для участия в турнирах. Если вдруг ты не уверен в своих силах, то не переживай. Мужики помогут поднять скиллуху. Заявки оставляй в их крутом дискорд сервере, где много приколдесов и мемчиков. Еще там парняги и турики организовывают. На один, кстати, регистрация открыта. Отец, я думаю, ты найдешь все, что тебе нужно. Главное, залети гладиатором, а там разберешься. Ссылочку найдешь в описании. Пистолеты я собирал преимущественно на скорость и подвижность, то есть для ближних заварушек. Всегда ганы можно накрутить и на дистанцию, но мне хотелось смоделировать ситуацию клаус-файта. Поэтому давайте взглянем на ревик. Темп стрельбы не очень высокие, да и количество патриков не такое огромное. То есть с ним уже нужно играть аккуратно и желательно точно. Если его взять как основное оружие и поджидать противника, то в принципе он хорош. Ибо я на него вот такую вот сборку намутил. Вражину он вышибает бодро. Даже можно глаза на темп стрельбы закрыть, но вот на количество боезапаса, увы, прикрыть не получится. В клоус файтах я с ним частенько отлетаю. Либо патроны заканчивались, либо меня просто перестреливали. Поэтому я бы рекомендовал использовать ревик в режиме найти и уничтожить. Там не такая бешеная динамика, как в простой рейтинговой зарубе на трех оставшихся режимах. Я преимущественно играю как раз таки в командном бою, в захвате точек и в опорном пункте. И там его профитность меня огорчила, хотя травма довольно таки бодрый. Далее я взял в рейтинг любимый многими пистолет МВ-11. И скажу прямо, он меня очень порадовал. Этому пистику очень хорошо можно бустануть темп стрельбы в купе с подвижностью. Получается просто бешеный травмат, который огорчает всех недоброжелателей. Его бы я рекомендовал брать во все режимы, так как он проявил себя ну уж слишком хорошо. До этого я его не брал, но побегов, попрыгав, понял, что зря. Собственно, сборка выглядит так. Мне кажется, про нее и так все знают, но все же мало ли. В клоус файтах он себя ведет просто потрясающе. Можно за обоим разобрать двух фулловых врагов. К нему мы присмотримся и еще вернемся. А пока мы перейдем к относительно новому пистолету. С соло Диглом играется абсолютно так же, как и с Ревиком. Мне показалось, что Дигл попрофитнее будет, так как у него и магаз побольше. Но я не мог обойти стороной тот факт, что у нас есть перк Акима. Я должен был бороться со злом и Макс Пейнами, но заюзав все чудо, я осознал, что сука. Он же мега-профитный. Да-да-да, ты не ослышался, брат -а брат Мне понравилась работа дабл диглов. Дело в том, что я практически всегда играю с локусом и особо не юзаю вспомогательное оружие. У меня в комплекте всегда стоял соло Дигл. Если интересно, сборочку можешь глянуть вот в этом кинофильме по подсказочке. И когда я решил юзануть парные травматы, мне сразу же захотелось играть агрессивнее. Потому что люди просто испаряются, их сбривает. Их нет. Ау. За обойму можно вынести хренову тучу противников. Троих так точно. Я, конечно, понимаю, что если играть он для Кимбо, то можно чутка им профукать. Но если Дабл дигл в комплекте со снайпой, то, я думаю, юзануть можно придется конечно расплатиться точностью и нестабильностью но ближней дистанции диглы конечно рвут ловите сборку я бы не стал юзать дабл диглы в режиме найти и уничтожить так как этот режим больше про аккуратность и точность но в динамичных режимах это то что нужно если вы будете играть за снайпера то вы можете спокойно точки отбивать и рашить с этими диглами потому что они очень сильные Неизвестно пока, когда их урежут, но сейчас их работа меня ошарашила. Что мы имеем? Три пистолета. Каждый можно собрать под основу, или же, как в моем случае, под вспомогалку. Для close и динамики отлично подойдут дабл диглы с mv 11 Для дистанции solo дегл с ревиком, для режима найти и уничтожить я бы рекомендовал абсолютно все пистолеты. Тут смотрите на свой стиль игры. Я поменял комплект соло дигла на парный и попробую больше играть ситуативно. Посмотрим, что из этого выйдет. Как я уже говорил, пистолеты все хороши но хороши по-своему. Тут главное понимать, для чего они будут использоваться. Мне бы хотелось узнать твое мнение, брата-брат, на эту тему. Какой ты травмат юзаешь, и какой, по твоему мнению, самый сильный? Я вроде как свои мысли тебе рассказал, теперь дело за тобой. Красиво не забудь сделать, кулак за шибак уже ждет. Пока ты будешь писать эссе на тему «Лучший пистолет в колде», я тебе кое-что сыграю. Я взял, а дигу, бы дигл я смогу Со снайперской винтовки сделать ким Если очень надо, я смогу С диглами залететь, где движишь шум Задефать все позиции свои Как